Всем привет, всем привет, привет, привет, ребята, привет, мои хорошие, привет. Вы готовы отправиться в космос вместе со мной? У нас уже наш э, звездный экспресс просто разрывается от своего желания полететь в светлое будущее. Ну, я не знаю, ну там типа спереди светится. Ну что, 3, 2, 1, погнали. О, начало с сисек, отлично, мне это уже нравится. Еще сиськи. М -м. Смысл игры понятен уже. На чуваков нападают, а баба чисто стоит такая... нее вообще похуй. Обучалочка. Я никогда не играла в игры с таким вот геймплеем, поэтому для меня это будет прям что-то супер новое и непривычное. Используйте навык на выбранном противнике Давай. Есть пробитие, ура! Управление, в принципе, стандартное. Здесь, если что, тоже можно будет флексить. Ну, мы с вами когда-нибудь узнаем, кто у нас лучший флексер этой игры. Так, ну побежали. Побежали, побежали. Подолейте одинокого рейнджера пустоты. Пусть это будет разминкой. Атакуйте выбранного противника, чтобы начать бой. Вау! он был один, а их стало раз, два, три, четыре, пять. Используется сверхспособность на всех противников. Давай. Ой, ну, ой, ну красиво, красиво, конечно. Я видела то ли в трейлере, то ли где-то, я не помню где, как она делает. Очень классно выглядит, конечно. Особенно вот этот вот я. Ой, это чувиху я тоже знаю, это сереб... серебряный волк, да, серебряный волк. Так, сейчас мы будем пробовать серебряного волка, значит. Союзники и противники действуют в порядке очереди согласно последовательности хода. Нас сверхспособность не влияет ограничение последовательности хода, ее можно использовать в любой момент. После активации сверхспособности ее можно использовать немедленно. Потому... Использовать сверхспособность серебряного волка, чтобы отдалить противника. Используем О, Как много цветного. <свят> <свят> Блин, на самом деле это довольно забавно выглядит. Типа они просто смотрят такие друг на друга <свят> и получают по очереди поебало. <свят> эм, так, теперь нам нужно посмотреть в компуктер, значит, да? Ну, давайте посмотрим в компуктер. Ого! Что это за яйцеклетка? Алло. Сосуд готов. Твое решение. О, мы сейчас будем выбирать. Я буду мальчиком или девочкой. Ну, э, старел я, хочу быть кунчиком, потому что, ну, вы посмотрите, какой мен просто. Это же идеально. Типа в Геншине мне Итер как-то, ну, ну. Так, ну, типа, мэээ. А тут пацан вообще. Посмотрите, какой он хороший. Видите имя? Боже мой, как меня будут звать? Меня будут звать... В принципе, если я красное? на Твиче Фокс то давайте Фокс Кун, реально. Ой. ну почти. О, вот так. Отлично. Фокси Кун. У нас будет мальчик, ребята. Господи, боже! а Всадила! я? Что я? Где я? На космической станции, но это не важно. Ничего из этого не имеет значения, тебе нужно лишь знать, что я ухожу, и ты остаешься один на этой космической станции, так что отныне ты не будешь думать о своем прошлом или сомневаться в себе. Сколько времени тебе нужно? По сценарию скоро прибудет экипаж Звездного Экспресса, мы не должны попасться им на глаза. Я знаю, Серебряный Ворк... Ух. Серебряный Волк, просто дай мне еще минутку. Мне пора идти. Не волнуйся, очень скоро тебя найдут. Тебе лишь Чей. нужно пойти с ними. Ты ничего не вспомнишь, ты кроме не меня. А, что? Ведь я не умею. Дэн Хэн, лучше ты. Что, что происходит? Что лучше? О, мой бог. О, о, о, о. Что так близко, чел? Ладно, я не против. Слушайте, а вот этот вот чел... Его как-то можно будет, эм, ну, типа... Взять себе? Их двоих дадут бесплатно. О, их дадут бесплатно, мужика красивого дадут бесплатно, спасибо большое, спасибо Пока что мне все очень нравится, особенно музыкальное сопровождение, господи, музыка здесь просто охеренная И мужики здесь классные Во что ты там играешь, мой хороший? В геншин, наверное? Ну погнали, погнали Это что? уа а, -а. Разрушаемые предметы. Попробуйте разбить предметы, встречающиеся вам на пути. Возможно, вы сможете найти что-нибудь полезное. А, то есть, пока я не начну, он меня бить не будет, да? А, нет, подождите! Что такое? Белая полоса под типами уязвимости показывает на стойкость противника. Используйте атаки, соответствующие типу уязвимости противника, чтобы поднизить его стойкость. Ага. Окей. Выберите цель у противника справа. Давай. Эта атака может истощить стойкость противника до нуля. Используйте базовую атаку на выбранном противнике. Э, используйте ледяные атаки, чтобы инициировать пробитие уязвимости и вызвать у противников заморозку. Хорошо. Жесть, конечно, выглядит не очень сексуально. Как тебе и Старрелл? Э, ну пока что вот боевка прям супер непривычная, прям типа я сижу такая думаю Господи что что вообще происходит? Но в целом прикольно, мне нравится очень Вот музыкальное сопров... yes. сопровождение я уже хвалю не первый раз, просто охеренное Мне нравятся дизайны персонажей, типа, выглядят прям так красиво Стильно, современно, модно, молодежно Ну и ГГшка, ну как бы, посмотрите на него Ну как бы, ну как можно, типа, не влюбиться, девочки там, кстати, есть автобой, сюжетки, он не работает, и так штука очень удобная. То есть ты реально, типа, просто сидишь такой, смотришь, у тебя там сами все дерутся, да? Итак, мы сядем в лифт на центральной платформе и спустимся на нем в главную контрольную зону. Ты знаешь, дорогу? Я заметила, что ты не носишь форму персонала космической станции. Ты правда здесь работаешь? Да. Точно такое чувство, что ты меня обманываешь. Не бери в голову, не буду спрашивать, если не хочешь об этом говорить. Пошли, я провожу тебя в безопасное место. Нам куда-то вот, на обычный сундук. О, мы нашли сундук. Вау. Можно что-нибудь побить? Нет, тут ничего нельзя побить. Вот это можно побить. На, нахуй. Все, бежим на верхний уровень. Можно я просто заберу сундук. И уйду. Да блин! Он теперь будет за мной летать? Серьезно? Все, чел, дверь закрыта. Можешь даже не пытаться. Сейчас я такая открываю дверь, да, и он там... А -а -а, попался, Хлюпик. От меня не уйдешь. Два анальных шарика, значит, да? Так, хорошо. Тогда мы берем вот так. Все? Ого. Что за хрень? Коняшка, ну да, коняшка, рил. Так, а -а -а -а -а! ты чё, лошадь Да что ж ты такой агрессивный, ё-моё! Привет, приятно познакомиться. Химико. Я Химека, навигатор Звездного Экспресса. Нормальный такой навигатор. И сиська, конечно. Простите. Так как у меня нет своих сисек, ну, больших в смысле, я теперь всегда, когда вижу большие сиськи, я смотрю на них. Пробный перс, ага. Ого, нифига у нее какой прикидон. Слушайте, она прям... Что это за хрень? Это пила? Что за Фига у него челка. Чел, блин, подстригись, тебе же мешает, наверное. Так, ну давайте походим тут, посмотрим, что тут есть. Космическое растение. Это простейший организм с набором хромосом. О, ребята, я... У меня же тут штучка, чтобы красиво было. Ну, я ссылаю, не включила. О. Теперь у нас будет красиво. Теперь нам нужно кон той женщине. Хинкель, хинкаль Большое спасибо, мы проводим некоторое предварительное тестирование спутников дистанционного зондирования Но сначала поговорим об управлении Вверх, спектрограмма, вниз, фильтр, влево, опорный уровень, вправо Не успела прочитать, довольно много, ты все запомнил? ага, готов, три, два, пять. Вверх, вправо, вниз, чудесно, спасибо так, хорошо, давайте подеремся женщиной. Потому что я еще ни разу ею не дралась. Каждый раз, когда союзник накладывает пробитие уязвимости, Химека копит заряд. Когда уровень заряда достигает 3, Химека немедленно выполняет бонус атаку. Нормальная у нее херовина, конечно. Ой-ой-ой, это еще что за хрень? Зверь судного дня. Ага, спасибо. правда здесь. Спускайся. Ты что думаешь, что его победишь? Ты что, такая типа крутая? Да, ну что ж, эта игра действительно думает, что я смогу это пройти. до Этой мы стрельнем тогда вот сюда. Тебя мы пошлем вот сюда. Химика у нас пойдет вот сюда. Так, то ну, в принципе, наверное, шансы есть. Попьем кофеечек. Настало время кофе. дверь судного дня полностью восстановился и снова готов атаковать. Ты че, ел? Блять. О, надвигающаяся погибель. Отлично, спасибо Большое. Задолбаешься так по кругу на одно и то же смотреть? Да почему? <с> По-моему, нормально. Ну, типа, мне уже даже нравится. Вс! Я надеюсь, ты больше не воскреснешь. А. Слава яйцам! Отлично дерешься, если бы еще не потерял сознание, было бы вообще прекрасно, но благодаря тебе зверь судного дня я сейчас без единого звука и полностью присмирел. Давай обменяемся маячками, пиши мне в любое время, если заблудишься или еще что. Или еще что? Что это такое? Материал для повышения уровня идолона первопроходца. О, это типа... Это типа созвездие. Вот именно вот оно, да, активировать. Теперь у нас есть отражение его затылка. А, о, о, он тут голенький, смотрите. О! Ты же там голенький, мне же не показалось, если ты сейчас скажешь, что у меня шиза. Ну, вроде голенький. Не, ну шмотки здесь у персов просто потрясные, не знаю. Вот ее я хотела бы закосплеить, да, классная чувиха. И сиськи у нее вроде не такие здоровые. Хотя... Нет, о, о, они у нее не такие здоровые. Можно обойтись по шапам. Она еще и блонда, да еще и с голубыми глазами. Ну слушайте. С возвращением, Герта. Это настоящая хозяйка космической станции, член Общества Гениев номер 83, Герта. Хотя бы нормально меня представь, член Общества Гениев номер 83. Из всех моих выдающихся достижений ты решила отметить только это? Кех общество Гениев, реально. Давай, посмеяся. Это старик Зандар придумал это название. Думаешь мне оно нравится? Значит, стилорону этого проказника, да? Дай-ка посмотреть поближе. Мы получили сообщение. Ну что ты там мне написала? Это Герта, у меня к тебе дело. Срочно приди в мой офис. Ну ты же рядом со мной. Я понял. Она, короче, хочет затащить нас в свою комнату. Что ты задумала, малыха? Что нам нужно пройти в офис Герты? Блин, а если я боюсь, что на меня изнасилуют, ну ладно. Раз по сюжету так надо. Значит, идем туда. Ну и, в общем-то, мой сладенький мальчик пошел герти, они там немножко поразвлекались. И если вы хотите узнать, чем именно они там занимались, то смотрите сохраненную запись моей трансляции. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать стримы и новые видеоролики. Спасибо за просмотр и пока-пока.